Ай, это было немного больно. Я сяду в нее. Поплыли. А, гребсти надо. Что там происходит? Я не знаю, как... Что... Как... Помогите. Небольшие технические трудности. Можно? Я... Так, Да конечно. А, да, можно? Ну... Эй, вот так оно должно быть работать. Я назад плыл. Что за бред? Как этим управлять вообще? Что за хрень? Помогите. Алло. Все. Что... Выпрыгви, короче. Выпрыгви, все. Проплыли нахер. Я, я не понял, как это я сделал, но я это сделал. Я молодец. Вот. Вот вот с вот этим аппаратом будет намного удобнее управлять. Даже капитан. А... Тихо, тихо, держимся, подожди, давай подтягивайся, оп, тону, тону, спасите, я как Дикаприо, помогите, залазь, Фух. чуть не потонул, просто мчи, это, это еще сложнее, чем с той лодкой, кто бы знал, что этими плотами так сложно управлять, почему, твою мышь, чтоб, Алло, помогите. Ладно. Вот ты так умеешь? Нет. Вот и все. Вот и учись потихоньку. Вот, все, приплыли. А, на песку я далеко улечу. Да, далеко мы так потянем ее. Как я тебя учил? Давай. Забираешься. Не падаешь. Ясно. Ты полный неук. Плывем вот туда. Вот куда-то вот туда. Я не знаю, что там, но там что-то есть по-любому. Так. Бля, это, конечно, выглядит очень профессионально с моей стороны. Ведь я-то профессиональный моряк. Я моряк такой профессиональный. Вы такого профессионального моряка еще не видели абсолютно нигде. Я вас уверяю на сто процентов, потому что я профессиональный моряк возьмем сейчас на абордаж вот этот вот корабль я я почти как иисус хожу по воде смотри смотри об хожу по воде швартуемся мать вашу уйди парус уйди отсюда да мне допрыгнуть все пока как это контейнеры такие не могут открываться там же по-любому что то есть смотри нет, они не открываются просто. Ну ладно, и хер с ними, с этими контейнерами. Mm, мне это нравится. Давай, давай. Так, ну что ж, господа, я, я, я, я, я даже, зна, знаешь как, зна во, во, во, вот так даже. Да подожди, залезь. Да, да, за, за, за, за, за... Ну дебил, дебил. Я проглашаю себя. Капитаном, куда, э, э, В смысле, что происходит? Какого черта... Корабль плывет без моего ведома. Так, все, пол полный ход, полный вперед. Да, я вот сюда хотел, вот так, так залезть но он падает, видишь? Так, давай как в Титанике. Блядь, что-то высокий у нас Титаник. Я не могу. Ах. Давай, <главное>, главное не упасть. Все, сзади чувака только не хватает. Хотя я и есть чувак. Ну ладно, в общем. А почему мы сломались? Нет, мы не сломались. А какого черта? Какого черта корабль остановился? Продолжаем путь. Смотри, как у меня... Дебил. Ой, дурак. Ой, дурак. Что же ты наделал? Я хотел всего лишь фокус показать. Он взял, прыгнул в воду. Адекватный? Нет. Ни разу вообще. Что ты такое? Обломки какие? Ой. И что-то происходит, но, но это нормально. Это в принципе нормально. Так, нам надо парковать этот корабль. Я думаю, и так можно в принципе пришартоваться. А, хоть бы корабль сейчас не перевернулся. Да не, он нормально. Он сама сама сама сама парковочный. У него есть система автопарковки. Смотри, все, мы приплыли. Отлично, капитан справился со своей работой, может покидать судно Ох, ну наконец-то я покинул это судно, я, я на суше Спустя сколько? Спустя 5 минут А, мне надо третий шлакоблок погрузить, чтобы туда добра... А нет, мне даже не третий, мне надо лезть... А, что? А, это она сама ездит? А я думал, эта штука будет поворачиваться Ага у нас есть небольшие проблемы. Я бы даже сказал, очень большие. Что ж, три я уже сделал. Остался последний. Последний. Я не скажу, что это очень легко. Это, ну, не сильно трудно. Конечно, для обычных людей это очень трудно, но для меня, гения это было довольно легко. Да, грузим его сейчас на синий и нормально все будет твою налево и вот еще есть один вопрос сик небольшой а как я его буду снимать М -м да <свист> что-то что-то пошло не по моему плану допрыгну да нормально залезу залезу погоди не падай не спеши забирайся забирайся есть я не уверен, что уровень должен был проходиться именно так. Извините, ну, погрузчик. Погрузчик из меня немного плох. Скотина. Может с обратной стороны. Опа. Ой, бля. Кажется, что-то пошло не так. А, да. Ну пойдем. Пошли. Так. А, вот так, значит, да. Вот так значит, игра. Это было жестоко. Поплыл один. Второй надо. Тащи второй. Ну я ж Джо, Джон Сина, так что мне это не составит труда. Смотри. Ну. А, Тихонет. Хватайся, хватайся за. Ну, все, капздец. Ну, все. Кажется, я запорол все. Что можно было запороть. Так, ну ладно, раз это Unreal Engine 4, тогда я тут попытаюсь. Оп, так подыши, бочком, бочком, смотри, бочком, протиснулся твою мать. А как же, вот это я и так не заметил. Оп, хватайся, подымайся, подымайся. Нет, нет, если ты упадешь, все будет кончено. Давай, последний шанс, я верю в тебя. Так, и тут можно протиснуться. Оп. Е. Бой. Ну что он опять делает? Что он опять творит? Что происходит? Ну на... Да. -а -а -а -а -а -а -а -а ну конечно. Ну вот. И мозг готов. Хватайся, только не упади. Ну. Ну, конечно. Это для меня было слишком легко. Ну ладно, я думаю, он никуда не уплывет. Я думаю, это хороший плод. А чё мне... А, тут и второй есть. А зачем мне два плота? И э -э -э -э, подожди. Он уплыл. Вот паскуда. Поплыли. Поплыли. Так. <сёк> Успокойся. Ну твою ж налево. На сей раз ты будешь <сёк> стиль собачки будешь стоять в стиле собачки. И будет все нормально. Давай возьмем эту цепь. Только вот что, мы с ней дальше будем делать? Это, это вопрос очень любопытный для меня. Да что хватит стиль собачки делать. Я, я понимаю, что тебе понравилось. Но, пожалуйста, достань эту цепь. Нет. Почему? Непонятно. А -а -а -а, тут был куб, да? Я понял, что надо было сделать. Ну, конечно, я все сделал не так. Конечно, я же гений. Я же гений. Конечно. Конечно. Ну давай, падай еще. Да давай, почему нет? Видео закончилось. Но ты можешь посмотреть мое прошлое видео по Хьюманам. Х хьюманам. Давай. Удачи.